Маткульт, привет! Миша! Миша на канале. Значит, у нас будут. Задачи, да. Олимпиадные. Да. Тургор! Давай! Сразу говорит, что я на сложный тургор, к сожалению, не ходил, потому что он по датам совпал с кошпом. На котором ты занял второе место с командой. На которой на котором наша команда заняла второе место. Вот. Ну, естественно, Мкошп я, кстати, тоже разберу частично. Те задачи, которые адекватно впишутся на наш канал. Надо, когда будет информатика, да? Вот. А сейчас, естественно, базовый Тургор будем разбирать. Ну, после школьного все равно улучшения, естественно, задача номер один. Назовем число К. Интересным. К число интересное. <mouse> если p1 на p2, это называется Raufle, и так далее. Да? На pk делится на k. Вот это называется рофл, да, в молодежной тусовке? Nee, не, я так пишу. <смех> это видно по предыдущим роликам. Интересное. Вот. Соответственно, если выполнено вот такое условие, где P МТ uh, это mт простое число. Ладно, больше не буду. Да, понял. Ну, собственно, я вспоминаю, да, я, по-моему, ее решил. Да, да, собственно, мы с папой обсуждали все задачи, кроме пятой, Или ну и четвертый. Этот э... решил, да? Ну, я? типа, то ли решил, то ли не решил. Но в любом случае, она несложная. По-моему, я какую-то идею, да, правильно да, сказал, просто, но... типа я разобрал, потому что чтобы долго не было. Естественно, Можете подумать. А что нужно? А, ну кстати, да, думать можно и не зная, что нужно, потому что можно пытаться про разные числа понять, интересные они или нет. Какое максимальное число интересных чисел? Максимальное количество лучше. Да. Максимальное количество интересных чисел. Да. Что? А, подряд идущих. А! Может идти подряд, да? Да. Угу. Угу. То есть там, условно, 3, 4, 5, 6, 7, да. 8. И вот надо найти такой максимальный по длине под отрезок. Ну или сказать, что его нету, соответственно. Что все эти числа одинаковые. Ну если, например. Если ни одного нет, нет Наоборот, если, например, существует сколько угодно длинные. Да, понятно, если бесконечно. Если ни одного нет, то вот отрезок длины 0. Вот. Соответственно, да. можете попробовать решать. Это первая задача с базового Так. Соответственно, давайте для начала попробуем Вы, понять. уже решили, поэтому смотрим решение. Да. Попробуем понять, что значит, что число k интересное. Как-то по-другому переформулировать. Первое замечание. Очевидно, что если в k входит какое-то простое хотя бы во второй степени, то... Это не выполнено. Ну, соответственно, <су> <су> <Да>. <су> ну, потому что, как бы, допустим, k. Интересное число должно быть свободно от квадрата. p в квадрате на m? Да. Ну, где они все натуральные, соответственно. Тогда нам нужно, чтобы вот это делилось на p в квадрате на m? Да. Ну, естественно я, я решил, да, я тогда на ходу, но с подсказкой. Ну, я не буду строк говорить, да. но okay. понятно, что так не будет. Потому что как бы, ну, если, это основном, одно из вот этих, если это одно из вот этих, то мы на него сократим и получим, что произведение всех других с ним взаимно просто, но при этом на него делится. Вот. Да. Вот, значит, вот этот случай нам не подходит. Остались только такие k, что k это, естественно, ну, 1, короче, 2, так далее, произведение каких-то различных простых. Да. Произведение вот так пишется. Mm -hmm. по различным простым этого вот да то есть все степени ровно 1 но заметим что тогда вот это число k точно подходит соответственно ну почему потому что во-первых очевидное замечание что pk t больше равно чем k <laughs> потому что мы можем сказать что допустим p1 это пер это 1 по 2 это 2 по 3 это 3 и так далее и pk t будет ну хотя бы k они на самом деле еще простые то есть еще больше при этом все числа которые естественно если k это, соответственно, какое-то q1 на q2 на q3 да. и так далее на qt, да. то, значит, все эти числа, они не больше, чем bkd, но тогда они, соответственно, вот здесь встречаются. Ну, да, конечно, да. Ну и очевидно, что по одному разу, потому что они не повторяются. Да. То есть ничего интересного нет. Это просто числа, свободные от квадратов. Да, вот это ровно такие числа. Значит, нашу задачу можно переформулировать как Соответственно, максимальное число подряд идущих свободных от квадратов чисел. Теперь еще раз нажмите на паузу и поймите, что вам теперь уже очевиден ответ. Итак, Привет. ответ равен 3. На паузу нажали. А -а -а -а. И значит, заметим, что? Заметим, что если число делится на 4, это 2 в квадрате. Все, да. То Привет. оно нам не подходит. Привет, медведь. Да. Потому не что, подходит. соответственно, вторая степень. Значит, у двойки хотя бы вторая степень будет. Значит, нам подходят только те числа, которые не делятся на 4. На таких чисел подряд идущих максимум 3. Ну да. Ну Ну и мы можем взять любые 3 числа подряд идущих, которые, соответственно, свободны от квадратов. Например, 177, 178, 179. Че, там других квадратов нет, да? Да, ну 179 простое, 177 это да, э, 3 ну, сейчас, конечно, умножить катик, на... Да. Ну короче, на девятку, я это проверил конечно, на Олимпиаде. На девятку ничего не делится. Да, вот это на 87, которая квадрата. Да, это, конечно, Ой, 89, сейчас. да, это простое, да. да. Ну да, Да. конечно, конечно, да. А здесь это 3 на ну, еще да, что -то. уже все, уже ясно, что. На, на 59, по-моему. <кх> да, 3 на 59. Да. Вот. Вот так. Но для несколько другого направления можно взять другой пример. Например, 57. 57. 58, 59. И 59, да. Столь же годный. Точно. Точно. А 100. вот для 44 й школы пример не, подбир... не подбирается. К сожалению. Да. Потому что тут 29, а тут, соответственно, понятное дело, 19. Да, на 3. Ну что. Вот такая первая задачка. Посмотрим на вторую. Номер два. Значит, вторая задача. Она была, ну, Давай. я подозреваю, что для многих она была не очень приятная. Так. <ш six> uh, потому что данку Dawkuk... сразу запахло жареным, да? Да. Значит, провели три плоскости перпендикулярные. <yine> ага. Ну, естественно, как-нибудь вот так. Так, а эту я уже не видел, да? Это да, это устно обсуждать, это довольно сложно. Довольно сложно, да. Ну, как-нибудь вот так. Ну, то есть провели три перпендикулярные друг другу да. плоскости, пересекающие эти куб, этот куб. Соответственно, каждое в соответствующем направлении, то есть у меня... А, сложно. Ну, ничего, ничего, Сейчас. нормально, вот так, да, досюда, да. О! Да. Ничего не понятно ну, Нормально, нормально Короче, разрезали, куб куб, разрезали куб на вот так, 8 так кубиков так, да. на 8, Не кубиков только, прямоугольных параллелепипедов Да, да, э, да, это не куб, конечно Это произвольные плоскости плалипид. Поэтому произвольные 8 Да, Ну это вот этот сыр Вот помните сыр бином Ньютона да. Который Кстати. висит на вершине Мотковь привет, вот, всех встречает Сыр Мы так резали сыр, чтобы доказать бином Ньютона Ну а здесь произвольные плоскости да? Ну естественно да. И закрасили все его, закрасили, можно сказать, в шахматной закраски. А, -а, а. То есть если взять проекцию на квадрат, получается вот такая штука, да. которая, кстати, очень сильно напоминает теорему Пифагора. Да? Конечно. Вот. А, ну, так. естественно, вот так закрасили и ну. Закрасили по всем грани. каждую грань или сами кубы как бы. -ку чё, кубики краской? в шахматной раскраске. А сами кубики, то есть как да. бы краска висит в воздухе, трехмерная и заполняет. Шахматные рассказки все кубы. Ну, и, ну да. не кубы, а прямоугольные параллелепипеды. Да. Что-то такое. Угу. <сих> <сих> вот. Ну, а следств... ну, можно дым дым разного цвета пустили туда. Да. Двух, двух цветов, да. Два курильщика синий и красный <сих> э, напустили туда дыма. Красный, синий. Ой, получилось ЦСКА. Почему красный, синий? Потому что курят сторону ЦСКА всегда. Ладно. Извините, извините, ладно. мы не хотели, хотели никого обидеть, мы пошутили. Сторонники ЦСКА никогда не курят. <сосы> э, ладно. <сосы> Соответственно, можно несложно заметить, что в шахматной раскраске эти кубы соприкасаются не по граням, а по вершинам. То есть как бы соседние грани у них у всех различные. То есть а я... два соседних по грани кубы различных цветов. Ну естественно. И да, вот так получается шахматная да. раскраска. Uh -huh. Ну, это типа, там была хорошая картинка в условии, Не, а это очевидно. А тут проблематично сделать. <кос inflation> вот, по ребрам, да, они будут. По ребрам будут уже пересекаться. Вот по таким. Да, по ребрам. Не, по ребрам, да. Соответственно, по вершине. Вот, наоборот, на проекции, то... По вершине опять противоположные цвета. Да. По ребрам одинаковые, по граням противоположные, по вершине противоположные. Ну, да. короче, значит, далее их объемы. Назову их V1, V2, V3, V4, потому что хочу решать задачу в общем случае, а не потому что я забыл числа, которые там были. Ага, а 4, 8? Дали объемы черных. А, черных? Да, и догадайся, что нужно сделать. Найти объемы белых? Конечно. Ядрить-колотить! Вот так задача, слушай. Далее объемы черных надо на. Ой! Самое хорошее, что там очень красивый ответ. Блин. То есть нужно не просто там сумму, например, объемов. Нет, нужно просто Да, объем. надо просто. О, моё! Думайте! Да а -а -а. уж. Если у вас получится не очень красивое решение, то не сетуйте. Так. Ну хорошо, подумали, вот что бы делал я, да? Да. Ну там я бы обозначил, соответственно. А, ну это куб. Нет, x. это куб. Сейчас, важно. Все-таки это куб, важно, что это куб. Ну, конечно, это куб, да. но они сами не кубают. Вот это куб, а это, соответственно, круглогольная Ну, да, конечно, да. Так, но хрен знает его длину, да, то есть она, допустим, равна ей. Uh -huh. а, то есть у нас есть x, l-x, uh -huh. y, l-y, и z, l-z. Да. Это параметризация всей ситуации. И нам даны Хуз х л минус y л минус z да л минус х y л минус z из л минус z да да да и наконец л минус х л минус у и z да ну соответственно как это понять вот мы ну, тут обозначили x y а, -то. тогда заметим что вот сторона у вот этого это л минус y ну, вот и замечание, что они по ребрам. Да. А из этого l-x. То z есть, по вот ясно, то есть по у них как бы, если мы у одного обозначим x, y, z, у куба, допустим да. у нижнего левого, то, например, вот этого куба у него, соответственно, здесь l-x, l-y, а по третьему ребру он совпадает, там тоже z. И, естественно, как раз у нас получается вот такая перестановка, и, соответственно, мы можем для всех трех вот таких проекций написать. Ну да, Но, в общем, я надеюсь, что да. это должно быть очевидно. Вот такая всем, симметричная, да? да. Вот, это v1, это v2, это v3. Это v4. Yeah. А нужно, например, из этого найти, чему равно xy на l минус z. Да. Yeah. Ну, остальные, понятно, логично. Uh -huh. Так, xy на l минус z. Откуда я могу ее уфигачить? Мне нужно умножить, так, нужно перемножить какие-то два и поделить на какой-то третий, я думаю. Ну, вот так вот, если, mm -hmm. меня, если я бы делал это, да, то есть... Э, нужно там, где э, L минус, Так, значит, сейчас L минус Z должен сократиться. А так не получится, да? Сейчас или получится. А, то есть L минус Z должен встретиться вверху, но не внизу. Правильно? Uh -huh. X и Y тоже вверху, но не внизу. что, У меня такая догадка, что это какие-то эти два поделены на какой-то из этих третий. Uh -huh. И надо просто перебрать все варианты и попробовать угадать, какой... Ну, это, короче, какой... вы сами тоже попробуйте. Да, ну, Путать. давай. Э, э, вот, э, что э, я а хочу сказать. Правильно мне направление думал или нет? Ну, ты был близок. Я был близок, да? Но ага. не совсем. Так. Естественно, давайте мы хотим получить, чтобы было удобнее, э, антоним. То есть L-X, L-Y, L-Z. Он ну, более симметричный и красивый. Да, И понять, что остальные также же Абсолютно. А, ну, естественно, чуйка, ну вот тебе говорит, что это перемножить, какие-то два поделить на третий. Да. Вот, мне хочется использовать все четыре объема. а а И, -а. а, я говорю, что у меня, вот тут я могу взять иксы. А, может, я не смогу без четвертого, да? Вот, а, вот здесь я могу, сейчас, нет, не да. иксы, здесь я смогу взять, короче, l-x. Да, дважды. Здесь я могу взять l-y. Да. А нет, здесь даже, я могу взять... Подчеркнул, а, да. Вот так, да. Естественно, а. L X, L Y. Давай двумя чертами. Да. А, все! Вот, а L минус Z. V1, V3, V2, V3, V4 делить на V1. Нет. И корень, да. Вот, ну, естественно, Блин. получаем. Если мы аккуратно перемножим, получаем вот это эту штуку фантастика. в квадрате. Это фантастика, это фантастика. Да еще на X, Y, Z. Ну да, да, да, да, да, очевидно. Спосеренно да. делим на x, y, z и извлекаем корень. Это полный и получаем, что это v1, на v2, О! на v3, v3, на v4. Только наоборот. А это не важно. Ну вот, да, это один из них. Вот. Другой, соответственно, корень. Вот, соответственно, все v четыре объема сдаются вот такими вот штуками. 3 Вообще, это гений сочинил. Слушайте, кто сочинил эту задачу? Это гений задачных композиторов просто. Гений, гений, гениев. Поэтому я, предла... я этому человеку при... предлагаю прийти к нам в какой-то момент на канал и записать несколько задач, которые какие-нибудь организаторы Олимпиад не взяли или почему-то там они, или наоборот, взяли когда-то давно. Ну, в общем, это фантастически красивая задача. И ее автор приглашается публично прийти и записать что-нибудь интересное на канал. Вот так. Третья, да? Да. Ты задача... какие решил? Первую, вторую, третью? Пятую. И пятую, да? А четвертая геометрия, я ее попытался, я ее попытался посчитать, но... Ну, вообще, там должно считаться нормально, но я не смотрю. Вот. Ясно. Ну, значит, Гиому там кто-то еще где-нибудь разберет. Может, Рушина забрал. Да. Давай третьего. Соответственно, условия. Дана. Это мы с тобой разбирали, да. Дана доска. Размера 2021 угу. на 2021. Да. Случайно четырехзначное число. Соответственно. Раз а с двух квадратов. Разрешается. Да, кстати. Разрешается закрасить две какие-то ее клетки в черный цвет. Любое нечетное число это раз двух квадратов. Соседних. В какой-то момент. А, да, очевидно. Так. Вот. Соответственно, разрешается закрасить эти две клетки, а потом мы начинаем воспроизводить следующий процесс. Берем всех соседей. О, да! Я рисовал на этом, на кафеле, где Света фигурным катанием да, занимается. Да. Мы ну, что -то с тобой такое? смотрели, на... да, ага, вот. и я рисовал Тресло, на каждый кафеле. шаг мы берем все клетки соседние по стороне с какой-то из уже закрашенных и тоже закрашиваем. Значит, у нас получатся такие, ну изначально у нас будут получаться такие ромбики. Румба. То есть всякие вот такие штучки. Румба-юмба. От этих угу. двух клеток. А потом они а Потом, соответственно, они как-то смёрзутся, ну и будет как бы по границе оно прибавляться. Mm -hmm. вот, каждый раз соседняя по стране. Да. Э, вот, несложно сложно найти аллюзию на манхэттенское расстояние в целом. Конечно, конечно. Вот, и спрашивается, э, если выбрать эти две клетки оптимально, соответственно, да. какое минимальное число ходов понадобится, чтобы все закрасить? Давайте я переформулирую иначе. Мировое правительство изучает, как бы уменьшить население. И в 2019 году уже создало вирус, который можно теперь куда-нибудь внедрить. Есть силы на внедрение его в два места в мире. Задача, как можно скорее заразить весь мир. Куда нужно его внедрить? Назвать две страны. Мир можно представить в виде квадратный плоскости. Так, ну что ж. Значит, нужно как можно быстрее заразить весь мир. Ну, короче, это мир Манхэттен просто. Да, мир Манхэттен. А, ну, значит, они заражают город Нью-Йорк. Для начала. Так. Думайте. Думайте, да, думайте. Красивая очень задача. В Решение в студио а, Ну, я начал что-то там рисовать, и сначала у меня вообще не получалось. Ну, вот есть очевидная оценка. Если мы поставим в центр, то, понятное дело, что нам понадобится дойти вот до сюда и дойти вот до сюда. То есть 4040. Адам. Две клетки зафигачил в центр, да, просто? Все. Ой, не 4040, а 2020, конечно. Ну да. То есть две клетки, обе, за... ну, одну просто не использовал. Да, как бы я просто одну поставил в центр. Ну, вторую где угодно. Вот, тут 1010, тут 1010. Ну да. Но и изначально я рисовал, рисовал. Ну, не то чтобы долго, но я рисовал. И у меня не получалось лучше, это вообще никак. И это было бы, типа, невероятно красиво, да, потому что нам дали лишнюю клетку, а улучшить все равно ничего не получается. Да. Вот. А, но, естественно, наверное, вы уже поняли по подводке, что потом я придумал, как улучшить. Давайте сразу скажу пример. Можете еще подумать. И. Глаза. Да. Это Расположим два глаза. Расположим клетки вот так. Да. Причем. Ну, как бы, вот это вот. Вот у нас есть центральный столбец. Это Италия, это Нью-Йорк. Ну, понятно, как Наверное, началось. Да. Это, да. Вот, соответственно, у нас есть центральный столбец с номером. Да. Ну, с номером 1011, понятно, ну, да. понятное дело. Вот, и мы возьмем вот эту середину. Ну, да. И вот эту середину. Ну, да. И положим в них клетки, соответственно. Ну, вот тут тоже посередине. Да, все понятно. А, сколько нам понадобится ходов? Понятное дело, что нам достаточно от вот этой клетки закрасить вот такой квадрат Ой, прямоугольник Да Вот И понятное дело, что До сюда добраться надо просто. Вот до сюда надо добраться И в тот момент, когда мы доберемся до сюда, у нас уже все будет закрашено 1515 Да, потому что вот здесь, соответственно, у нас 505 а здесь 1010 Да угу. То есть я придумал пример вот настолько да и теперь нужно понять почему нельзя сделать меньше но давайте сделаем следующее действие это удобно рисовать на квадратике 9 на 9 или 5 на 5 что-то такое давайте ну нарисуем. да да вот 5 на 5 уже все в принципе понятно и попробуем понять какие клетки для нас плохие прежде а. всего здесь вот глаза да? да. А, ну мы уже глаза нам не нужны. Ну давай же. глаза нарисуем. Ну да, глаза нарисуем на просто, чтобы. Значит, глаза вот так выглядят поясни, как да. раз. Да, метод. Естественно, нам интересны клетки, до которых идти как бы дольше всего в среднем. Хочется такие найти и понять, что как бы их конфигурация образует достаточно хорошую ситуацию для доказательства да. этого примера. Ну давайте отметим самые естественные углы. Конечно. Но углов, понятное дело, э не хватает. Потому что если мы поставим, например, вот эти клетки в углы. Uh -huh, uh -huh, ну, да. э нет, в углы не работает. Если мы их поставим на стороны, вот такие вот. Да, очень то до них мы все. быстро дойдем, да. но при этом, понятное дело, что до вот таких клеток мы не дойдем. Да. Поэтому отметим их тоже. И будем молиться, чтобы нам хватило. Так. <кх> ну, соответственно, тоже пронумеруем их. Ох, 1, 8 штук их будет. Да. Центрально отмечать не будем. Угу. <кх> И для начала докажем лемму. Допустим, скажем, что клетка покрашена какой-то из вот этих, если, соответственно, мы пришли в нее. Если она сначала была не покрашена, а потом мы покрасили ее, идя, как бы, из вот этой клетки. Ну, то есть, как Когда бы говорят. Это будет не строго определено. Ну, соответственно, клетка может быть покрашена двумя клетками. В принципе, да. Если, например, клетка лежит вот здесь, то ну, понятное да. дело, что мы дойдем до нее одновременно. Ну да, если дальше, вот. то уже как бы вообще непонятно, потому что она просто будет расширяться и все. Ну, ну мы смотрим первый момент, да. вот, мы смотрим первый момент, когда мы пришли в эту клетку, и смотрим расстояние минимальное да? расстояние вот, до этих вот так, двух. все, вот это правильно, да. Естественно, ага. если расстояние до этой клетки не больше, чем минимальное, то эта клетка покрашена вот этой. Ну да, понятно. Вот, но ну, интуитивно это как бы откуда мы в нее дошли. Ну да, но это манхеттенское вот. просто расстояние до ближайшей из двух. Угу. Так. Вот, естественно, возьмем две клетки, это две покрашенные не глазу, клетки. это уже там, где мы поставили. Да, любая клетка. Любые две клетки, и мы смотрим. Вот, возьмем да. две клетки, которые покрашены одной и той же вершиной. Да. Ну, тут это не работает, потому что вот это покрашено этой, а вот это вот этой. Ну, а, ну да, ладно, давайте здесь, вот так, здесь, да. угу. чтобы не, не смущать. Да. Соответственно, вот эти две клетки покрашены вот этой вершиной. И заметим, что если между ними расстояние D, да. Манхэттенское расстояние D, да. то нам понадобится хотя бы D пополам шагов. Ну да. Ну, соответственно, как это понять? Допустим, до первой клетки мы шли к шагов. Не равенство треугольника? Тогда до второй клетки мы шли хотя бы d-k. <с> Иначе у нас расстояние между ними на самом деле Не равенство треугольника для манхэттенской метрики Да. точности. Да. Ну, ну как да. бы да, еще раз. Пусть ну, мы да. дошли до первой зака зак шагов. Тогда до второй клетки от вот этой клетки как раз как минимум d-k. минус Потому что если до нее меньше, то у нас вот это суммарное расстояние, мы можем вот так пройти по расстоянию ну, да. и будет меньше, чем d. Вот По определению расстояния оно mm -hmm. минимально должно быть. Хорошо. Тогда, значит, если, например, мы отметим вот эти две угловые клетки, и они будут покрашены одной и той же клеткой, да. в любой расстановке, тут могут быть глаза как угодно, если они покрашены одной клеткой, то тогда, так как между ними расстояние 2000, сколько там, 4040, да. суммарная вот эта вот штука, количество шагов, будет хотя бы 2020. двадцать. Ну да. Нам это плохо Что нам нужно? Нам нужно опровергнуть вот этот вот, вот, эту вот оценку Вот этот вот пример То есть нам нужно получить меньше, чем 1515 Ну вот. мы пытаемся это сделать, а потом доказать, mm -hmm. так не получится да. Ну а теперь заметим, что если клетки стоят ходом коня, так называемого То есть тут у них да. То есть вот эти две клетки, например, мы можем взять Тут будет расстояние 1010 А тут будет расстояние 2020 ну да. Значит, суммарное расстояние между ними 3030 и по леме, количество шагов будет хотя бы 1515. Да, от той, которая красит их, то есть от минимальной книги. Вот. Значит, если две клетки ходом коня, какие-нибудь, ну вот так, так, так, да. покрашены одной клеткой, то нам понадобится хотя бы 1515 шагов. Ну и понятное дело, что если две вот такие, то тоже. Хотя бы даже 2020. Ну конечно, да. но тут любые две. Вот. Ну, теперь просто а, пойдем. Не любые, две. Эм... Да. не любые, а именно по ходу коня 8 вот этих расстояний, да. То есть, например, вот эти две клетки, у них расстояние меньше, они могут быть покрашены да. одной и той же. Вот, но ну, теперь просто да, пойдем и попробуем да, найти да, противоречие. Да. Скажем, что од... единица это первый цвет. Да. Тогда 7 и 5 это второй цвет. Ну, то есть, да, если, если есть... они по покрасились, да. Это первый цвет. И это второй цвет. Значит, почему? Ну потому что если они одним цветом покрашены, то у нас хотя бы 1515 шагов. И пример доказан. Да, то есть если а, меньше. Значит, то... они разным. Разные, да, от разных пришло. Вот, но теперь пойдем от дальше. Раз да. вот эти две оба второго цвета, то пойдем вот сюда. То есть мы сделали вот так и вот так. Да. И получаем, что 3,6 уже, уже первого цвета. Снова должны быть в паре, которые красит первый, да. Потому что, соответственно, вот эти вот должны быть разного, иначе мы доказали опять-таки Да, но это уже все. Вот. 3,6 уже все Ну нет. и вот эти тоже. Ну вот, а 3,6 очевидно, между ними расстояние больше, чем... Да, может Между ними расстояние хотя бы Да, еще, то есть как же это еще строже сделать? Так это вроде абсолютно. Ну вроде да, строго. То есть Это не то, чтобы очень интуитивно, то есть Минимальное расстояние. То есть на какой из двух реализуется вот это минимальное... Вот. Да. То есть мы введем, да, введем понятие, что точка покрашена впервые, если просто в момент покраски было ближе до той, чем до этой. То есть если просто э, точка покрашена впервые, если до этой, не дальше, чем до той. И, да. все. Вот. и две точки, значит, если они на таком расстоянии, если был бы пример противоположный, да. то они э, не могли бы быть покрашена одной клеткой. Да, то есть они не могли то есть важно, быть... Если что? до них дошли вот от так... От этой, от этой не могло быть ближайшее расстояние именно сюда. От да. этой, если сюда ближайшее, то от этой было бы сюда. Угу. И это дальше спокойно разворачивается до конца. Да. да, все правильно. И в конце мы получили бы, что от этой, от этой тоже до одной какой-то клетки было бы. Да. Ну да, короче, вот жесть. так Очень красиво, очень красиво. Офигеть. Вот, ну тут надо аккуратно записать, но в целом там... Ну да, но в целом заправить. Ну, Тебе сошли, да? Ее уже. А, не знаю. Четвертую пропускаем? Пятая? Да, давайте пока пятую, а потом четвертую в виде бонуса. Я думаю, наверняка же там кто-то... Я думаю, я ее дам в виде бонуса. Сейчас, если вспомню условия. Можно забить, на самом деле. А сколько их было вообще? Пять. А, пять. То есть ты пропустил одну и решил... В принципе, нужно три, да? То есть это запасная. Вот. Условия. Дан отрезок. От нуля до единицы. И также дана доска, где изначально записано пустое множество чисел. Mm -hmm. За одну итерацию… Э, ну, изначально у нас, соответственно, вот этот один отрезок. За одну итерацию берутся э, один отрезок из всех отрезков, записанных вот здесь. То есть вот у нас, допустим, на ката итерации у нас вот такие. Вот такой отрезок, какой-нибудь еще вот такой отрезок, вот такой отрезок. Мы берем один из них. Откуда они вообще берутся? И делим его пополам. А, Как раз. А, то есть вначале, например, просто был один отрезок, и его разделим да. пополам. То есть, например, сначала был один отрезок, мы выбрали точку. у любую. нас Любую. А, не пополам, пополам, а как угодно, да? Точку Y, любую, да. Не пополам. У нас точно. стал отрезок ага. от 0 до Y и от Y до 1. Ага. То есть делим, но не пополам. Делим как хотим. Вот. Так. Потом мы выбираем любой из этих двух отрезков, снова выбираем у -у -у. точку и опять делим. Ну, собственно, как вот здесь. И вот каждую mm -hmm. итерацию на тоске какое-то множество отрезков, и каждый раз мы делим один отрезок на два. И заодно, mm -hmm. каждый раз, когда мы делим какой-то отрезок на два, да. мы записываем произведение вот этих длин, вот этих двух отрезков. А старую длину оставляем? Ну, но старые числа, которые уже записаны, да. оставляем? то есть изначально у нас пустое множество чисел. Дальше, допустим, мы в точке y разделили. Mm -hmm. Тогда, когда записал Тогда мы записали y, вот эту длину 1, y, да? ну вот эту длину, 1 минус y. Да, то есть вначале было на первом шаге написано y на 1 минус y. Да. И больше не стерты никогда. Да, все, да. записали, оставили. Потом взяли второй шаг. Допустим, у нас был отрезок, допустим, мы разделили отрезок с 0 до y. Да. Тогда мы записали, у нас стало 0x и xy. Кто в комментариях жаловался, что я пристально страшно смотрю в экран, когда ты рассказываешь, я говорю, ааа. Вот, соответственно, мы записали x на y минус x. Да. И каждый раз мы записываем на доску произведение вот этих двух длинных этих отрезков. Так. Что доказать? Значит, доказать, что ни в какой момент времени, в любой момент времени, в любой момент времени, сумма чисел на доске меньше либо равна чем одна вторая. Охренеть. Пили-не пили. До одной и второй не доберешься. Тут есть два доказательства. Одно мое, другое красивое. Ну да, такая какая-то индукция, да, может быть. Тяжелая. Простите. Какая тяжелая. подумать, да? Думайте. Вот. Да. И, естественно, будем Придумаем. разбирать. Тебе Придумаем. я ее вроде не рассказывал. Нет, я, э, ну я, так сказать, не знаю, да, там какой-нибудь... А, ну, чуть доценка да. каким-нибудь исходящимся рядом получится. Ну, в общем, хрен mm -hmm. знает, надо, надо думать, да, надо думать. Да, ну, первое замечание, конечно, что тут меньше, чем одна вторая, потому что если в какой-то момент стала одна вторая, то потом мы просто еще раз больше, разделим да. и то станет больше. Мы знаем, вот смотрите, что доказывать? Мы знаем, мы знаем, что надо доказывать вот это. Потому что точно не может быть... Потому что, что если, если да. мы знаем, что вот это правда, и в какой-то момент стала одна вторая, то мы да, просто разверим этот... как-то и станет больше. Вот. Да, Но что... организаторы написали меньше, либо одна вторая, одна вторая, чтобы не запариваться. Ну, типу, чтобы, всем, строго не, чтобы строго не. Чтобы строго не. Короче, не докапываться, не проверять, что он доказал, что да. строго да. меньше все такое. Вот. Ну, соответственно, давайте сначала красивое решение геометрическое. Давай, давай. Вот, я сказал геометрическое, подумайте еще раз над смыслом. <связываем> Поехали. Нарисуем единичный квадрат. <связываем> Ну, короче, понятно. что я начинаю догадываться, ну давай. Значит, нарисовали единичный квадрат. Хопа. Да. И теперь смотрим. Взяли изначальный отрезок. Да. Пусть мы разделили в точке Y. Давай так не напополам ее. Вот прямо здесь. Да. В точке Y. Тогда вот эта длина. Да. Заметим, что вот эта длина будет Y, а вот это 1 минус Y. Вот. Ну да. э, Ну потому что вот тут прямоугольник. Ну, и все вот вот все прямоугольник. остальные прямоугольники будут лишь. И жить. на доску запишется вот эта площадь. Да. Все. Теперь возьмем любой другой, снова разделим. У нас это полный пи. Нет, полный е. E. Ё-моё! Да, все. Ну вы все поняли, да? Да. Мужик, ну ты понял, да? Как попугай из анекдота, да? Mm -hmm. На очередной тератор, а соответственно, понял, у нас да? есть вот это вот длина. Шикардон. Вот вообще. мы убираем вот этот трезок, он был вот такой. Добавляем Разрезаем площади. Добавляем вот эту площадь. У нас да. получается уже два вот таких. Это гениально! И замечаем, что эта площадь она да. всегда не больше, чем одна, вторая. Сама. Да, это автор тоже совершенно гениальный, но дело в том, что условия долго читается, Там оно быстрое. То есть там мне понравилось больше, потому что условия красивые, а здесь uh -huh. очень красивое решение и не очень красивые условия. Да? Uh -huh. вот, то есть пока в условия врубишься, а решение действительно очень красивое. Но да, но все равно, если автор этой задачи захочет появиться на канале, тоже я приглашаю, безусловно. Офигеть. Вот, а теперь мое решение. Да, это номер. Ну, я прожженный алгебраист, поэтому я заподозрил, что что-то тут нечисто. И, короче, у меня пришла в голову мысль, ой, что скорее всего, короче, возможно, сумма чисел на доске – инвариант. Сумма чисел на доске? Как инвариант? Инвариант в зависимости от хода. Точнее, не так. Короче, допустим, у нас на доске записаны какие-то отрезки разбиения. Да. Тогда… Вне независимости от порядка, каким мы его получили, сумма чисел на доске инвариант. А-а-а-а, ядрить колотить и что, правда? И это несложно понять отсюда опять, Ну да. потому что это будет просто сумма вот таких площадей. То есть мы берем первый отрезок, смотрим вот такую площадь, второй отрезок, вот такая площадь. А тут наоборот был бы вот так и вот так. Да, и замечаем, что нам не важно, соответственно, в каком порядке мы их получили. Да, но надо здесь, наверное, доказать, вот. да, это но я это раз доказывал раз. снова не через площади, Фу. я Фу. это доказывал так, допустим у нас координаты x1, x2, mm -hmm. э, координаты разрезов соответственно, то есть первая координата да, прикольно Прикольно, прикольно, метода получения. Сумма чисел это свойство набора точек дробления, а не э, механизма прихода к этому дроблению очередности. Протокола. Не протокола, да. а набора. О, это как это называется сейчас? Физики. Сила. Uh, нет, сейчас. Физики, короче. Короче, не зависит работа от пройденного пути. А, вот, да, вот, точно. Как, как, нас... как это э называется, я не помню. Я не помню даже. Ну, короче, потенциал и сила, Соответственно, это потенциальная сила так устроена, потенциал, поле. Вот, это все. Не зависит от... Нет, ну это да, это свойство интегралов каких-то этих самых дифференциальных форм там нет дифференциальный форм как раз вот так по кругу прошел и ну да ну в общем да это, это вот, ну, когда работа не зависит от пройденного пути а зависит от разницы координат потенциальная да потенциальная наверное сила вот соответственно это как например сила гравитации нам важно только типа положение а так и зависит соответственно потенциальная этой горке на тюбе да это не Вот. Да. Аллюзия получается на физику, да. Офигеть. Вот. Ну, соответственно, для удобства скажем, что у нас n плюс первая точка это просто единица. Да. Вот у нас вот эти точки. И я хочу сказать: что если вот эта вот сумма, если вот эта сумма инвариантна на доске, тогда мы можем просто резать вот в таком порядке. Ну, конечно. Вот, давайте резать в таком порядке. И посчитаем сумму чисел, которые окажутся на доске. То есть, первое, мы разрежем вот эту точку. И запишем на доску вот такое число. Да. Потом мы разрежем вот эту точку. И запишем на доску, соответственно, уже вот такое число. А, преобразование абеля. Э, Возможно. <с Ford> <сёк> вот, ну, соответственно, последнее мы ага. разрежем вот это и запишем вот такое число. Ну да. И нам нужно доказать, что вне зависимости от порядка разрезания у нас на доске получится вот такая сумма. Ну, естественно, как мы это сделаем? Давайте сделаем по индукции, как папа и просил. Да. Yeah. Допустим, у нас… Возьмем, пусть на этом шаге вот, вот это число, вот эта сумма на доске uh -huh. и разрежем вот, вот здесь, y. То есть мы выбрали какой-то отрезок с до xk до x к плюс 1. и разрезали его точкой y. Yeah. Заметим, что к сумме на доске должна прибавиться, должно прибавиться число y минус y xk на xk плюс 1 минус y. По условиям. Ну, конечно. То есть разность того, что было написано и то, что будет написано, это вот это число. <coughs> да. Значит, это то, что мы хотим получить. А теперь давайте попробуем посчитать разность, которую мы получим в нашем методе. Да. Заметим, что все слагаемые, кроме слагаемого... Соответственно, у нас есть слагаемое xk плюс первое минус xk на x катаем. Mm -hmm. Оно вычтется, потому что оно раньше тут было, а теперь его тут нет. Уже в нашем методе. Да. А прибавилось у нас в нашем методе, соответственно, xk плюс 1 минус y на y. На y, да. И, естественно, y минус x к да. на xk. А, и это то же самое после сокращения. Вот, да. но если раскрыть скобки, раскрыть скобки то и... можно заметить, что вот эти два числа равны. Да. Ну, естественно, почему? Квадрат, ну, например, квадрат, да, y квадрат да, вот отсюда вылезает. Да, да, сокращается вот это, остальные 6 Остальные 4, то есть из, из 6 слагаемых вот это с этим. Да, к квадрат сокращается. Ага, все, остальные все тут на лицо. И остается то, что надо. И ну, мир. короче, раскроете скобки, Очевидно, проверьте. Да, да. да доказано. А здесь доске всегда равна вот такому. Нам нужно доказать, что это число меньше либо равно, чем 1 вторая. Да, есть там преобразование с средами. Там сумма аитах на бои, к минус б, минус минус 1 то же самое, что сумма сум аитах на боите. Вот. Ну, и такая есть. Ладно, неважно. Ну, короче, я подумал: какие мы знаем неравенства? Ну, мы знаем неравенство старое, как мир x1 квадрат плюс x2 квадрат больше либо равно чем 2 x1 x2. Полюбас. Вот, ну и из того, что x1 минус x2 в квадрате больше либо равно нуля. Угу. Ага. Хочется его как-то применить, потому что у нас квадраты есть, ну да. пропарные произведения есть. Да, да. Вот, ну, соответственно, давай сотрем пока что. Да, да, красивое решение стираем. <голосить> Просто запишем, соответственно, раскроем скобки. У нас получается xn плюс 1 xn минус xn квадрат плюс xn на xn минус 1 минус xn минус 1 квадрат плюс и так далее плюс x2 на x1 минус x1 квадрат. Ну да. Вот тут деленное пополам попарное произведение. Да, да. Значит, давай да. поделим квадрат пополам и распределим его в две части. В две части, да-да-да, да. да, да, ну да и раскидаем. И да. получаем, что это на самом деле равно. Меньше Сейчас важный переход. Да? А. А, естественно, вот такой штуки. Сейчас все это я минус здесь поставлю. А, ты зафигачил еще и... Ага. Да, они по очереди идут. Каждая из них половинка еще на концах, да? Вот, ну, пока что то, что написано, неверно, но сейчас мы это исправим. Ну, кажется, да? Попробуем понять, что происходит. Ну, соответственно, мы просто заменили да. вот эту, мы прибавили к нему два квадрата, деленных пополам, и каждый квадрат разошелся ровно на два, которые слева Суседние, и справа. Да. Вот, и получили вот эту штуку. И у нас могут проблемы быть с краями, Да. но это мы легко решаем. Вот этот квадрат мы не досчитались да, и, один и, раз, да. поэтому мы его вычитаем. А вот здесь мы взяли вот, вот здесь вот этого квадрата у нас нет, поэтому да. мы взяли лишний. Да, мы его и садили, Мы его прибавим. Да, ага. Ну и все, смотрите. Вот здесь сумма квадратов деленных пополам. Только с минусом. Да. Значит, это больше, либо, меньше, больше либо, э, меньше либо равно нуля. Очень сильно. Здесь x1 в квадрате пополам меньше, либо равно нуля. <свят> Значит, это меньше, либо равно, чем xn плюс 1 в квадрате пополам. Вспоминаем. Что xn равно 1. А, все. Да, классно. <свят> все, да, все остальное отрицательно. Да, какая брут force, да. Brute forces. Работа крестьянская. Круто! Четвертая задача. А. Условия. Там. Задача номер четыре. Геометрию разбирать мы ее не будем, потому что я ее не решил. Но условия там прям, очень хорошие. Мне типа жалко, что не решил. Дан квадрат. Уже хорошо. Ой, а почему обычно бывает А, Б, по кругу, Нет. Я вообще не знаю, зачем я буквы нарисовал. И дан треугольник равносторонний. О, классно. И этот треугольник на самом деле в пространстве. Он висит и вращается, качели, да? То есть я нарисовал его прямо в плоскости, вот в этой. Но он может делать вот такой, как бы круг вокруг. Ну да, это качели. Ну это качели просто, да? Просто вот этот треугольник, он как бы. Это качели. Вот так делает. Вот, и этот квадрат тоже так делает. А, то есть он прибит гвоздями в А и Б? Да. А, а и Б фигач, отрезок за, фигач. За фигач, за, да. зафиксирован. Да, и вот. они болтаются. Вот, СД вот так вращается. Круто. Потом мы выбрали куда он завращался. И начинаем вращать уже властно. Классно. Вот О, Ушаков! Э, Адмирал Ушаков должен был знать такие качели, тогда бы они еще круче стреляли все. Он учил стрелять с качелей перед э, битвами с турками, где он их раздолбал, подарил. Неплохо. Они стреляли с качелей, должны были попадать в цели. Потом, когда была морская качка, они турков всех это. Просто Раскромсали, а те даже вот. не могли в них попасть никто Да, нормально <coughs> Так а, ну наверное, удобнее. Было да, Я прошу шагу. прощения Это, естественно, не оскорбление какой-то там национальности Или этнической группы Это э, просто русская история Вот, да, дальше провели вот эти два отрезка Да, да Получили вот такой mm -hmm. треугольник Он может быть, ну, в общем случае он где-то в другой плоскости Ну да, ну да И провели в нем высоты Ну, да. То есть вот тут, тут то например, качается, -то вот треугольник тоже скачается Ну, скачается, сокращается между собой там. Увеличивается, сокращается. Вот. Снова. И нашли соответственно точку пересечения высот. Тут она где-то здесь, тут она где-то здесь. Да. Какую дугу она описывает? Вот. Доказать, что как бы ни мы ни вращали ни квадрат, ни треугольник, да. все такие точки лежат на одной окружности. О, великолепно. Великолепно. Точки пересечения высот этого треугольника вот это, описывает а вот, окружность вокруг этой же. Ну, естественно, вокруг этой же хр... Да, хр... Хр... да хр... ну очевидно, что на самом деле центр от окружности вот здесь. Ну да, Потому очевидно, что мы возьмем вот эту случаем. конструкцию, зафиксируем и повращаем просто вот так. Да, да, да, слушай. Стой, и получается, что А! И А! а! а! То есть вот так и вот так одно и то. Вот так и вот так. Одно и то же. Да, слушай. Точно. Смотри, когда они внизу вот так качели, и когда они вверху вот так префиксированы, там одна да. и та же точка получается. Не-не-не-не. Uh, вот, вот это не та точка. Это ц... вот это вот, соответственно, вершина, а точка пресечения высот вот здесь. Я придумал чисто теоретическое групповое решение через группы Ли. Хм. Рассмотрим э, группу Ли всех э, поворотов всей да. этой картинки вокруг этого отрезка. Вообще всей. Да. Э, утверждение заключается в том, что Точка пересечения высот такого треугольника, кривая точек пересечения высот, да. инвариантно относительно действия этой группы Ли То есть, не может, она, она, так сказать, эта кривая не меняется, когда я поверну всю конструкцию наоборот. Да. Короче, папа имеет в виду, но ну он мне сказал нормальными словами. Он перед вами выпендривается: что. Это я перед Женей Смирновым Сережей Горчинским, вдруг они посмотрят. Я перед Короче, зафиксируем квадрат и будем вращать треугольник. Да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да. И да, посмотрим да, да, ту да, кривую, да. которая образует, соответственно, да. точку вот эту вот. Очевидно, да. она лежит на вот этой вот все время линии, ну, mm -hmm. на вот этой площади. Ну, это совсем очевидно, да. Конечно, центр да. вот здесь должен быть. Вот. Образу... Посмотрим вот эту кривую, которая образует точку пресечения высот. Только это не та точка, да. к сожалению. Точки пресечения высот, соответственно, берем вот здесь высоту. И вот здесь высоту. Вот, соответственно, эта точка пересечения высот и смотрим, какую она кривую образует. А теперь давайте повернем квадрат да. и сделаем то же самое. Ну да, эта кривая должна перейти в себя. И папа утверждает, что кривая должна перейти в себя. Ну, вот. кривая, Но да. если она при любом повороте переходит в себя, то, то это окружность, окружность да. вроде Единственное... Это все я проверять не буду. Ну ладно, в общем, я не знаю, может я здесь где-то ошибся логически, может быть не очевидно, что эта кривая должна перейти в себя. Но вообще, может, и не очевидно, что она должна перейти в себя, да? Что если мы повернули? Она тут есть. Почему она должна? Не, вообще, да, может, и не должна. Может быть, папа тут мудрит. Да, потому что, может, и не должна. Может быть, эти два положения особенные, остальные, как бы, то есть эллипс, в принципе, мог бы быть. Да, может, я и не прав. Ну да, ну ладно, но все равно, да. Зато механику пощупали. Зато механика такая прикольная. Вот, ну, короче, такая, да, хорошая задача. Я пытался посчитать стереометрии, но... Э, ну, по идее, должно нормально считаться, но потому что вот эту точку мы можем задать как... Да, там кельфи. Да. И две другие. Потом посчитать точку причине высот, но типа у меня что-то не сократилось. Да. Вообще офигенно, да, красиво. Миша! Круто! Маткуль, привет!